Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео мы поговорим о Подведем итог О проделанной работе Что у нас было интересного Как мы развивались продвигались И что у нас сейчас будет в будущем В общем, как видите Вся крипта у нас падает Немного вниз, идет откат Но тем не менее, благодаря нашим Стараниям и усилиям IMAGE начинает наоборот, Набирать обороты Объемы торгов за сутки довольно-таки неплохие. У нас была презентация также э, с MXC Exchange. То есть была презентация в Москве. Делали глобальный маркетинг по России, Украине и ближайшим странам. В планах в дальнейшем это у нас будет небольшой такой сейчас секретик немного приоткрою. Это у нас будет автопробег который позволит цену поднять как бы еще намного выше и заинтересовать как можно больше новых людей заинтересованных именно той монете на которой мы сейчас говорим также Axcoin сейчас у него немножко откат небольшой пошел примерно 1% эти оба проекта у нас были на презентации вот сами фотографии с презентации как бы рассказывал данных проектах, о их скажем так, достоинствах. Что есть интересного в этих проектах, то, что их отличает от других и как можно вообще помимо торговли применять эти монеты. Я заметил, что очень много людей заинтересовал мне это iMatchCoin, потому что это наподобие как мессенджеры, подобных как Телеграм и WhatsApp. Здесь можно отправлять э, с помощью данной монеты и картинки, и текст можно отправить. То есть для многих людей в работе это будет очень полезно, это очень пригодится. То есть отправлять какие-нибудь зашифрованные документы, чтобы не попали они в руки третьих лиц. То есть уже варианты использования данной монеты каждый видит сам. Ну, как показывает наша проделанная работа, то, что это дает неплохие результаты торги у нас подросли цена также подросла также мы вручили небольшой презент за что им огромное спасибо хорошая биржа надеюсь будем с ними сотрудничать в дальнейшем возможно у нас там будет совместная работа в плане э, пока оставим в каком плане это будет небольшой секрет ну а планируем с Аксом и с Аймачкоином сделать автопробег по ближайшим городам. Все нюансы как это все будет делаться пока останутся в секрете. Но в ближайшее время мы это все организуем. Так что ребята сейчас хоть и был, да, типа пампик такой небольшой, что вот подлетела монетка, но она еще подлетит как минимум в три раза в цене. А именно проведем все рекламные мероприятия. И все у нас пойдет вверх. В общем, это небольшой такой был краткий анонс о будущей работе и небольшой отчет о проделанной работе. То есть монета будет только идти вверх. Не буду открывать сейчас пока всех нюансов. Так что давайте, ребята, пишите свои вопросы в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем профита, всем пока.